Перегосударственная телерадиокомпания "Литер Новости" в студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, а именно Водный кодекс и Закон о воде. Целью данного закона является урегулирование вопроса платности водопользования. Так, в действующей редакции Водного кодекса и Закона о воде предусматривается взимание платы за пользование водой как за природный ресурс. Однако, порядок и условия взимания платы за пользование водными объектами и водными ресурсами установление льгот водопользователями не определены. В этой связи вносятся соответствующие поправки в обозначенный Кодекс и закон. От платы за пользование воды как за природный ресурс освобождается ряд категорий субъектов водопользования – это природные заповедники, ботанические сады, заказники, памятники природы, дендрологические парки, изологические парки, находящиеся в государственной муниципальной собственности, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения и другие учреждения организации, финансируемые за счет государственного бюджета. Также от платы за пользование поверхностными водами, как за природный ресурс, освобождаются водопользователи при использовании воды для целей выработки электроэнергии, включая возобновляемую энергию, расширение сельхоз. Сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, зеленых насаждений, разведения и выращивания рыбы в пределах установленного лимита, водопоя домашнего скота и полива при приусадебных участках, питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, осуществление забора воды для питьевых нужд, населения, обеспечение нужд обороны и безопасности государства, спортивных и оздоровительных целях отдыха и любительского рыболовства и не только». По информации администрации президента, завтра глава государства планирует выступить на заседании Джогурку-Кенеша. Вице-премьер-министр Джиниш Розаков встретился с министром промышленности и торговли Чешской республики Мартой Наваковой. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Чехией. Вице-премьер-министр особо отметил, что Кыргызстан заинтересован во всестороннем углублении и расширении сотрудничества с Чехией – так как нынешний уровень сотрудничества не отвечает имеющемуся потенциалу сторон. Вице-премьер также добавил, что в настоящее время правительством создаются все необходимые условия иностранным инвесторам для ведения успешной предпринимательской деятельности и открытия совместных предприятий. Марта Новакова подчеркнула необходимость принятия мер для наращивания двустороннего сотрудничества между странами. Она также согласилась с тем, что потенциал взаимного товарооборота и инвестиционной деятельности между странами не используется в полном объеме в связи с чем сторонам предстоит обсудить и принять соответствующие меры. По словам Наваковой, главной целью ее визита стало подписание межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения между Кыргызстаном и Чехией. Она подчеркнула, что активное участие предпринимателей двух стран в первом кыргызско-чешском бизнес-форуме свидетельствует о взаимном интересе в развитии инвестиционного сотрудничества. Кроме того, министр торговли и промышленности Чехии отметила важность продолжения развития традиции по промышленному сотрудничеству между странами. Марта Навакова отметила, что в Кыргызстане созданы хорошие условия для привлечения и использования зарубежных инвестиций, в связи с чем чешские компании заинтересованы в сотрудничестве с Кыргызстаном, так как в последнее время в Чехии наблюдается нехватка высококвалифицированной рабочей силы. Стороны выразили взаимную готовность к продолжению активного сотрудничества по всем актуальным направлениям и разработке дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству. Представительство МВД Кыргызстана в России призывает отечественников, нарушивших сроки пребывания, воспользоваться миграционной амнистией. По данным ведомства, в период миграционной амнистии кыргызстанцы, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, имеют право до 22 апреля беспрепятственно выехать на родину и после уже в любые сроки въехать обратно без привлечения к административной ответственности. Для получения подробной информации можно обратиться по телефону горячей линии посольства. Кыргызстан Кыргызстанцы могут легализовать свое пребывание в России, явившись в указанные сроки в любое районное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД России с ID-карт либо заграничным паспортом. Здесь можно встать на миграционный учет и получить новую миграционную карту. При этом кыргызстанцам, у которых нет паспортов, следует оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан в Отечественном посольстве». Выехать из России до 22 апреля и в любые сроки въехать обратно на основании удостоверения личности, полученного в Кыргызстане. Амнистии не могут воспользоваться лица, которые были выдворены из России решением суда, говорится в сообщении. В связи с этим представительство МВД проводит встречи с соотечественниками, где доводят и разъясняют правила, применяемые миграционной амнистии и призывают соблюдать правила поведения, и не нарушать миграционное законодательство России. Сегодня в университете имени Арабаева состоялся круглый стол на тему кыргызско-казахские отношения, перспективы и возможности. В мероприятии приняли участие представители госорганов, политологи, эксперты и общественные деятели. Участники круглого стола дали оценку происходящим в последнее время процессам в соседней республике, а также обсудили перспективы и направления развития отношений двух братских народов. В ходе мероприятия было отмечено, что события, стремительно развивающиеся в Казахстане, а именно мирный транзит власти и предстоящие выборы Главы государства вызывают пристальное внимание всей мировой общественности. И эти вопросы, конечно, волнуют наш, наше государство, наше правительство, нашего президента. И вот сегодняшняя наша тема посвящена вот новым возможностям, которые появятся у Кыргызстана, у двух стран после того, как будет избран новый президент. Вот Сегодняшние наши эксперты отмечают, что Кыргызстан, несмотря на то, что маленькое государство, у нас маленькое население, возможно, маленькая экономика, но мы имеем полное право на то, чтобы на равных выстраивать наши отношения с соседними государствами. Между двумя государствами подписано порядка 160 международных договоров, наиболее значимым из которых является договор о вечной дружбе, договор о союзнических отношениях. Есть еще юбилейная декларация глав государств. Об углубление стратегического партнерства и э, союзников отношений от двенадцатого года. Депутат из Масалиев призвал коллег создать новую коалицию большинства. Об этом заявил сегодня на заседании Джугур Кукинеша. Все фракции должны объединиться, а в коалиции не должно быть СДПК. В свою очередь, лидер парламентской фракции СДПК Саумур считает, что фракция может оставаться в составе коалиции парламентского большинства. В коалицию большинства входят фракции СДПК Кыргызстан, Бербол Республика Атаджурт. Все фракции должны объединиться, а в коалиции не должно быть СДПК. Мы должны создать новую коалицию, работать по закону, сформировать новое настоящее коалиционное правительство. Экс-президент и глава такой крупной партии, как СДПК Алмазбек Атамбаев, заявил об уходе в оппозицию, а фракция СДПК входит в коалицию большинства. Некорректно то, что экс-президент, лидер крупной партии, объявляет об уходе в оппозицию, а фракция входит в большинство. Фракция. СДПК «де юре» и «де факто» разделилась на двое. Фактически партия разделилась на две части. Одна поддерживает экс-президента, другая – нынешние власти. Если какая-то структура партии объявляет себя в оппозиции, закон это позволяет. Фракция самостоятельно принимает решение, быть в коалиции или нет. В то же время я призываю депутатов к единству, потому что парламент является одной ветвью власти. считая, что фракция может оставаться в составе коалиции парламентского большинства. По итогам четвертого квартала 2018 года доларизация депозитов в Кыргызстане достигла исторического минимума с 1999 года. Как сообщается в отчете Национального банка, долларизация депозитов снизилась на 1,2% и составила 43,9%. Доларизация депозитов физических и юридических лиц снизилась на 5,1% и 3,8%, составив 36,56 и Объем депозитной базы коммерческих банков на конец 2018 года, составил 133 миллиарда сомов, повысившись с начала года на 9,5%. Это произошло за счет роста депозитов в национальной валюте на 16,9% до более чем 74,5 миллиардов в иностранной на 1,3% и до 58,5 миллиардов в сомовом эквиваленте. В Бишкеке задержан подозреваемый в взбыти наркотиков. По данным ГУВД-столицы оперативники в рамках поступившей информации в отношении некоего лица, занимающегося незаконным взбытом наркотиков на территории Чуйской области и в столице, провели комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство. В ходе контрольного закупа сотрудники по улице Кыргызская в столице задержали с поличным при сбытии наркотических средств гражданина 67 года рождения, у которого было изъято более 35,5 граммов гашиша и 290 граммов марихуаны. Установлено, что гражданин в течение длительного времени занимался перевозкой наркотиков из Асыкульской на территорию Чуйской области, где в съемном доме Вселенного Покровка организовал подпольную лабораторию для переработки марихуаны в гашишное масло с использованием химических препаратов. При проведении обыска изъято 8 килограммов и 380 граммов марихуаны. Также были обнаружены различные приспособления и ингредиенты для изготовления гашешного масла. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. В Бишкеке до смерти избили мужчин. Им оказался член ОПГ. Как сообщили в правоохранительных органах, сегодня ночью были сбиты двое мужчин. Их доставили в больницу. Один из них скончался, второй в тяжелом состоянии. Скончавшийся 44-летний по предварительным данным является членом ОПГ. По данным ведомства, звонок в милицию поступил ночью примерно в час 45 минут. Звонившие сообщили, что на территории родильного дома номер 2 находятся в бессознательном и тяжелом состоянии двое неизвестных. По предварительным данным, неизвестные доставили двоих граждан в бессознательном состоянии с побоями во двор родильного дома номер два, оставив их у входа, скрылись. У одного из пострадавших при себе было водительское удостоверение. Он скончался в реанимации. Второй, 83 -го года рождения, в тяжелом состоянии, сообщили в ГУВД. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.